репост этого видео всем в собственном... какая-то муть, нахуй. Здравствуйте, уважаемые! Бонжур, Ну что ж, самое время нам провести очередной алко-обзор. На этот раз на обзоре у нас очень интересный и довольно-таки недорогой джин Клетчер. Прошу приветствовать. Вот такой вот джин-глечер. From an Adventures blended of spices from around the world. Короче, со всего мира вкусы. Давайте посмотрим, как это вообще все выглядит. Изнутри акцизная марка, естественно, присутствует. Даже немного я его охладил. Начнем сразу же с места в карьер. Стоит отметить, что он имеет пробковую пробочку. Да, вот из пробки. Итак, состав. Вода питьевая, исправленная, спирт этиловый, из пищевого сырья, курс, ароматный спирт, джин, плоды башемельника, свежие корки, плодов лимона и лайма, цветы, ромашки, семена кориандра, тмина, плоды кардамона, корень имбиря и, и дягиля почки гвоздики, почки сосны, сахарный сироп. Калорийность 230 килокалорий на, на 100 миллилитров. Соответственно, выпиваем литр, дневную норму по калориям выполнили. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения и транспортирования. Это очень хорошо. Если кто не помнит, то в большой обзор на перцовки, и там я рассказал об одной из перцовок, которая имеет срок годности. Посмотрите его, он вот здесь вот и в описании. Страна происхождения, Россия. Дата розлива указана на бутылке или колпачке. Изготовитель ССБ. Адрес места происхождения, Москва, Россия, город Дмитров. Есть номер горячей линии 8 8800-555-55 и что немаловажно 05. Мы любим 05, мы любим горячую линию, так что обращайтесь, звоните, оставляйте отзывы по вопросам качества обращаться. Control, собака, x5.ru. И это дает нам подсказку, так как официального сайта никакого не указано SSB, как не пытался найти, есть только информация о SSB на сайтах типа Спарка, где указана юридическая информация, вот эта вся налоговая лобутня э, и все такое. А то, что почта Control x 5 Retail Group говорит, что это делается именно для пятерочек. Да, покупал я его в пятерке. 299 рублей 05 Джина Глетчер Крепостью 40 объемом 05 Пятерки стоят 299 рублей. Перед тем как мы перешли, собственно, к бутылке, немножко отодвинем. Нужно представить наших остальных гостей сегодняшнего видео. Ребята, Г это не только Г. Летчер, но еще это и Г. Ароматная горчица, а также Г. Это горенки. Также у нас Г. Это греча, греча И гренки из сосиса. Давайте, ребят, все по порядку. Это пока убираем. Скрываемся. Ни слова более, только не моя дегустация. Не твоя? Не моя. Тогда чья же? Ну а теперь самое время написать в комментариях. Какой ваш любимый джин? Какого хрена вы смотрите это видео? А также ролик начинается вот с этой минуты. Не благодари. Погнали. Без лишних вопросов и без лишних эмоций. Ну что ж, а теперь первые впечатления. Нюхай Бебру. Действительно, мажевеловый запах присутствует. Характерно, что здесь именно спирт джин, то есть уже подготовленный спирт. Они а именно много-много ягод, много-много спирта, в общем, это я бы назвал, я бы назвал. А как я это назову, об этом чуть позже. Давайте запахи можжевельника есть, кориандр ощущается, ягоды не бьет по ноздрям. Слегка охладил. Сейчас сохнет! На самом деле довольно неплохо за 299 рублей. Но не яркие вкусы, ароматы. Они, как бы, наверное, они все-таки немножко, немножко, ну, как будто, ну, наверное, на эти деньги. Обязательное условие любого алкар-обзора это поговорить о бутылке. Она довольно неплохо сидит в руке, на мою маленькую ладонь для боя подходит. И довольно увесистая верхняя форма, можно и чпоньк сделать, если уже победил в бою на розочках. Так что, так что, наверное, стоит и следующий глоток чуть тянуть-то. Действительно, почему меня? Неплохо. Умеет место быть, не вызывает отвращения. Ну, естественно. Плечо, греча, горчица, гренка. Неплохо, не замечательно, Нехорошо. В рот. Да как так Не вызывает рвотных эффектов. <смех> <смех> Имеет место быть. Ну, в общем, не Из минусов сайта нет, SSB групп Специально для пятерки товар, так же как и <смех> Steel Dagger. Кстати, виски Стеллдагер армянский делается специально для сети магазинов Магнит. И вот именно вот это.. Блин, конченная дрянь. Вот это говнище, она прям вызывала отвращение. Ну, как-то так, да? как бы, блядь, Не туда, не сюда, блядь, да. Не каждая собственная торговая марка хороша. Здесь, как бы, ну, терпимо. Кстати, ролик на армянские напитки. Виски Стилдаггер Ромоулт и второй Ромоулт Касл. вот здесь вот. И в описании. Так что попробуем теперь этот э, лечер в состоянии коктейля. Стандартный классический. Индиан Тоник Вепс. Ну что ж, замутим коктейльчик. Давайте где-нибудь э, один-полтора. Да, сквозь тоник тоже проходит запах можжевельника. Спирт вообще не бьет по ноздрям. Так что... Ну, бахнем по стаканчику. Очень напомнил... Коктейль Синебрюхов, вот эти баночные. причем они такие, прям, ядерные. И можно, там вот именно ароматизаторов. Если верхом производства ставить бифитр где-то чуть ниже лондонс драй джин вот это вот верхняя адекватная категория и, наверное это ну как бы прям не дно днищенское я думаю найдем еще хуже в общем это вот что-то для нищебродов намек на джин есть есть намеки на ягоды плоды можжевельника кориандр и все остальное ощущается и как бы да. Компания ССБ для X5 Retail Group что-то такое делает. Люблю профессионал. Ну что ж, казалось бы, на этом месте стоило бы закончить. Однако... Время эксперимента. Ребятушки, тут совершенно случайно у нас нашелся бонус Джин Глетчер Пинк. Совпадение? Да плохой. нихуя подобного. Стоит он 349 рублей. Это много, я правда? да? Много. И состав в нем немного отличается. Давайте посмотрим. Поначалу все то же самое. Вода питьевая исправлена, спирт и киловый из пищевого свилия лицо, ароматный спирт, шин плоды, можебника свежие, котики плодов, лимонные лайма, плоды, сушеные из земляники и кардамона. А семена кориандра и тмина, свежий корень имбиря, почки, гвоздики, почки сосны, сахарный сироп, пищевая добавка, краситель понсо, 4R. И вот здесь же ответ. Тот же самый производитель. Та же самая пятерочка. Немножечко другой ценник. Давайте посмотрим. Те же самые 40 оборотов крепости. В стакане на свету он бледно-розовый. Бутылки чуть-чуть как-то -чуть как, -то, как -то иначе. Ну. А вот здесь какой-то придарной сладостью он отдает. Видимо, все-таки суть не только в понцу. Потому что понсо это вообще по факту бесвкусный краситель. Я думаю, суть именно в землянике, которая есть в перти джин здесь. Давайте попробуем. О, Боже, ты законченный псих. Сладость присутствует. Немного аромат э, другой. Также присутствует вкус божевельника. То есть все то же самое, но есть небольшая сладость, приторность такая минимальная. Видимо, все-таки дело в землянике, краситель здесь ни при чем. Давайте посмотрим... По калорийности это должно было повлиять. Ни хрена подобного, точно та же самая калорийность. Как это будет выглядеть и сочетаться со швепсом? Давайте попробуем. Да. Манда. Ароматы все точно так же сохранились. Также этот сладкий вкус, и земляники ягодок. Есть, есть. Попробуем. Пей! По десятибалльной шкале, где апогей – это бифитер, а полный кав – это, не знаю, ну, там, семушный спирт с ягодами маховельника, вот ну, какая-нибудь такая хрень, ну, то есть вообще невозможная дурь. Я думаю, здесь за вот эти бабосы 5 пять раз дешевле бифитера имеет место быть. Имеет место быть, и этому я ставлю по 10-балльной шкале. Что-то мне между... ну пусть будет 3. Так что на давайте-ка аккуратненько распрощаемся. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, смотреть другие видео с канала, делиться этим и другими видео в своих соцсетях, репост обязателен, ребятушки. Ну и лайкосик вообще не западло. Я думаю, не застрет Это ваш список понравившихся видео. Это... Хотя нет, это, наверное, засрёт. Потому что... Глечер. Глечер. Горечер. Горчица. Да ладно, я шучу. Давайте подписывайтесь. Другие ролики тоже смотрите. Скоро выйдет что-то еще очень прикольное. Мы его сравним с другим дешевым есть еще один, который специально для магнита делается. Давайте, ребята, магнит против пятерки собственной торговой марки. Пока. И сказки конец.